Yeah. Уважаемые пассажиры, пусть следует до станции Деловой Центр. Уважаемые пассажиры, пусть следует Следующая станция ЦСКА. Дорогие да, пассажиры, спасибо, что вы делаете. Уважаемые пассажиры, путь следит к станции РУ. y